Всем, Всем привет, друзья! Мы на обновленном канале Амброзия. Да, мы братья Зиненко и это очередной выпуск «Откуда берутся комиксы». Да, новый выпуск. У нас особый гость. Это человек, который создает комиксы Rampage. «Драконы тоже люди» и, и почти башни. «Герой меча и магии». Да. Кто-то уже наверняка догадался. Это Катя Безрукова. Она же Кода. Спасибо, Катя, огромное, что ты согласилась на это интервью и поделилась с нами тем, как ты начинала, какой путь прошла и с чем стала сейчас, как отдельный саланин. художник, да, так и со своей командой Гараж Друзья, прежде чем мы начнем хотим напомнить, что у нас здесь есть особое меню, куда мы спрятали для вас все самые вкусные и полезные видео, ну и конечно же важные ссылки ждут вас в описании так что не стесняйтесь, заглядывайте туда ну и конечно же оставляйте комментарии и свои вопросы, мы на все ответим ну а теперь мы начинаем, поехали! Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Так получилось, что у меня нет художественного образования. Mm. И я люблю шутить на тему того, что мне в универе было настолько скучно, что я научилась рисовать. Кстати, um. возможно, мы с тобой даже немножко где-то тезки, потому что я учился на экономиста. На экономиста, я знаю, что ты тоже учился на экономиста. Я училась на менеджера, на, ну, на менеджменте на факультете землеустройства и по идее должна была выйти риэлтором, но из меня риэлтор как не знаю что, потому что я, там, я из универа ушла на третьем курсе, поэтому я, такая, я, я перестала понимать, чем мне вообще там говорят, какую информацию, вроде на лекциях слышу одно, на семинарах в другое, и я не понимаю, откуда люди это знают, и на чем деле что, что, землеустройство у нас видишь? что это, какого черта, в смысле карты рисовать? Нет, я хочу комиксы рисовать, а не карты, я не понимаю ничего. Ну, получается, ты ушла из университета уже заниматься комиксами, или ты именно просто пошла ну. искать себя в другом? Скорее, ну, как бы уже занималась комиксами на тот момент, я пошла искать работу, я где-то год проработала в квестах, я вела квесты, как раз-таки, где немножко научилась получше разговаривать с людьми. Там у меня был достаточно свободный график, и так что я могла спокойно на работе сидеть комиксы делать. Там хоть смена шла у нас 12 часов, но из них, по сути, в среднем работаешь часа три, остальное время тебе главное там просто сидеть. Ну, я так, ну, интернет есть, чай есть, кипяток есть, как бы... Все условия что есть. Да, можно спокойно сидеть работать. Ну и начать, чтобы было лояльно. А сама любовь к комиксам у тебя как появилась? Потому что я знаю, некоторые говорят, а комиксы я просто их рисую несерьезно. Было ли у тебя какое-то целенаправленное? Да, я хочу попробовать комиксы, у меня все это получится, я хочу это делать. Оно произошло плавненько достаточно, потому что где-то в шестом классе на уроке английского языка я говорила, что я хочу стать мультипликатором, комиксы я тогда не особо читала, интернета у меня не было, так что я говорила, что хочу стать мультипликатором. Однако с этим у меня не срослось, я пробовала делать анимации, но поняла, что отрисовывать э, там одну секунду времени, одно движение для меня слишком долго, я хочу быстрее, чтобы все было, но при этом рисовать отдельные картинки мне было скучновато, так что комиксы это стало как альтернативой. И плюс я к ним плавненько перешла пробовать, я изначально вообще не думала, что я буду ими заниматься, по крайней мере вот... Даже когда группу завела, я не думала, что я буду ими заниматься. А потом, когда я поступила в университет, на первом курсе, я как раз начала делать первый комиксы Чубоеси. Ну, вот это уже более позднее, которые там на заднем плане, чуть-чуть более позднее. Был какой-то у тебя подход изначально: Я буду рисовать только на компьютере, или я буду работать только на бумаге. Да у меня и сейчас подхода особого нет в этом плане, потому что изначально я сделала комиксы маленькие прям в маленьком скетчбуке, который мне подарили, я его в университете как раз выполняла, и сделала прям маленькие-маленькие такие зарисовочки, а потом решила их еще и на компьютере обвести немножко. Mm -hmm. Вот, получилось прикольно. Какие-то комиксы я делаю целенаправленно на компе. У меня обычно срабатывает так, что если я собираюсь делать именно серию комиксов, ну, кроме дракон тоже люди, если серия комиксов на какую-то одну и ту же тематику, то я их буду делать э, в одной программе, по одной технике. Если я изначально делала скетч э, на бумаге, то я все время буду делать скетч на бумаге, по крайней мере, там одну главу, а э, потом, может, поменяю, чтобы у меня не было резких перисков. Ты предпочитаешь что? Работать на компьютере или все-таки на бумаге? Что удобней? мне вообще как-то. Все равно… Просто как душа режет. На компьютере, на компьютере больше возможностей, понятное дело, там есть как минимум Ctrl-Z, и всегда можно отменить или со слоями работать. А на бумаге просто я заранее знаю, так, слоев нет, мы, мы к этому морально готовы. То есть, yep. есть серии комиксов, которые сделала чисто на бумаге, типа комиксов «Диалог». Вот эти вот книжечки, они полностью на бумаге, тоже на коленке сделаны. Uh, и серия, которая среди демонов, она тоже на бумаге полностью отрисована. У в первом Томером Пейдж uh, получается у него лайн был полностью отрисован на бумаге. А потом покрашены через диджитал Сейчас у него, так как я много чего по поводу него перепродумала, То у него делается теперь только скетчи на бумаге А остальное в диджитале переводится Драконы тоже люди, делаются вообще как при приспичит Там есть и комиксы полностью в диджитал Есть комиксы, которые сделаны в формате А1 или А2 а Потом отсканированы в Это одна страница А1? Или сразу несколько страниц? Одна, одна, одна, одна Это же второго она... Это... какая страница На полу ну, на большом столе, но, тем не менее, или там у меня есть в акварели на формате А2. Там есть один одностраничный и один на две странички, ну, вот как разделённый. Я Нет, представляю такой его... большой лист и такую большую ручку. И там... а, Скажи, пожалуйста, как ты вдохновляешься? Где находишь вдохновление? В манге, в мультфильмах? Вообще, для, например, каких-то маленьких комиксов я просто могу о чем то задуматься и зарисовать это по факту. Часто, ну да, я часто смотрю мультипликацию типа аниме и диснея, но в основном я предпочитаю э, мульты с очень хорошей анимацией, с очень динамичной, чтобы я за ней не наблюдала. Мне сюжет иногда вообще он не особо нужен, например, как в полнометражным аниме Redline, где вообще сюжет максимально простой, но ты смотришь на картинку и такую: о, я перемотаю, посмотрю еще раз, как тут фон заанимировали. Вот. Я больше в техническом плане всегда интересуюсь. Быстрее Ты рисуешь на планшете? Это какой планшет? Такой аналоговый, или у тебя все-таки планшет какой-то на краму? Видишь экранный, да, и рисуешь? Ну, и я... самый у меня был экран некоторое время который с Алиэкспресс заказанный гамон мне, в принципе, на нем нравилось рисовать, но так как я часто езжу по фестивалям и вообще не всегда долгое время нахожусь на одном месте, мне более удобно брать что-то такое более мобильное. Но при этом я, люб... ну, то есть, я люблю одновременно и мобильные и одновременно все таки размера побольше. На маленьких планшетах я рисовать не могу. А первый планшет у меня был Genius, который еще с батарейкой в пире, который да, надо было менять полгода. Потом я еще и сломала это перо пополам, потому что хват неправильный. Потом у меня долгое время был вакуум Into Spro, прям пока самый лучший планшет, который у меня был, но все равно у него с... он... долгие поездки длительные, он... у него разъем не особо выдерживает. Сейчас относительно недавно поменяла на хайон, на достаточно большой. Но... Как он? Ну, достаточно большой. Но он обычный uh -huh. Мне нормально в целом. Я, я как бы легко привыкаю К uh, больше, там, мне пару дней И дать я нормально А если сравнивать вот Хайон и этот Гамон Как они называются? Mm -hmm. вот mm -hmm. Экранные именно Какое по ощущениям mm -hmm. лучше? Ну экранный у меня только один был, а, ну, был один. Учениц, Но эм... ну, экранный с неэкранным все равно в лучшие экраны да, идет как проще рисовать. Да, у без разницы. Там у экранного планшета тоже есть свои некоторые казусы в плане того, что вроде бы ты с одной стороны рисуешь как на бумаге, а с другой стороны, все-таки нет, потому что там уже есть зазор между экраном и пером, и видно, что иногда отходит. Это все равно мне иногда, когда перехожу с одного планшета на другой, нужно привыкать некоторое время. Типа так здесь все-таки по-другому это работает. Перестраивается. Да, но бумагу перестраиваться не надо, вот сплошет на планшетах приходится, но в основном работаю на обычных Расскажи, пожалуйста, как ты прокачиваешь свои навыки рисования? По-любому, с момента, когда ты только начала и... Особенно ты говоришь, что у да, тебя не было профессионального какого-то такого образования Потому что сейчас все выглядит очень круто и продолжаешь ли ты как-то вот развиваться, как ты это делаешь? Я это делаю достаточно точечно, у меня иногда бывают заклины, когда я так смотрю на свои работы и понимаю, блин, что-то как-то оно ну, не прокачивается, надо попробовать что-то еще. Я, я обычно, скажем так, ищу какие-то тоже туториалы, референсы и прочее, но в маленьких дозах. Потому что по факту весь мир для меня референс. Я на многие предметы вообще смотрю как на референсы сразу автоматически. Мне в магазин продуктов ходить это то еще приключение, особенно в Вашан, потому что у меня передос информации случается. И я очень сильно от этого устаю. Потому что, о, коробка сока может быть такой формы. О, надо запомнить вот эту форму, она хорошая. Я это именно запоминать или сохранять и запомнить, где это сохранено хотя бы так. Я могу просто листать ленту в ВК и на что-то наткнуться, что мне понравится, как референс, и это запомнить. Там это посидеть, порассматривать, пару минут пытаться в линии запомнить. Ну, Какие-нибудь работы рандомных художников тоже смотрю, и иногда что-нибудь у них подсматриваю, что мне у них понравилось, как они сделали, и так далее. А Так обычно все, я... У меня главное вот получить информацию, потом ее зафиксировать в руке, то есть я все делаю через практику больше. Ты с собой носишь там скетчбуки, чтобы засесть где-нибудь, может, на природе, Зарисовать. порисовать, да, то, что понравилось. Или ну, такой привычки нет. Не, я ношу скетчбуки, иногда что-то зарисовываю, реально, если я хочу это запомнить, там будет: о, классное здание! Сейчас вроде на улице не сильно холодно, сейчас это именно заскичую Если не получается заскичивать, я это фотку, или там где-то свет клюв легко когда фотографирую и пытаюсь все равно это запомнить, именно потому что я могу забыть, где у меня фотографии была ли она, мне лучше это попытаться зафиксировать. Иногда ношу с собой скетчбук, просто чтобы не зарисовать, а просто что-то записать, типа задумка какая-то мысль в голову пришла там, про драконов в этой среде, теперь в новую его теперь. Засунем его как официант или как еще кого-нибудь какие-то раздумья в этом плане записывают можно назвать три любимых мультфильма твоих? Я с детства обожаю Питера Пэна, диснеевского Обе части причем нравятся Было две части? Да, две части, это вторая часть тоже хороша, если что Она по анимации немножко другая и сюжет они прикольно закрутили Лично мне понравилось там спорные Я очень люблю триган аниме и ну сейчас что-нибудь вспомню. третье А и, может и... можно Солнце... два раза повторить Питер Пен, первая часть. Питер Пен, Триган и у меня Дэвид Майкра еще. Я правда это больше серии игр, но они мы тоже выходила. Я вообще просто эту серию очень люблю. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к работе со сценарием вообще, когда придумываешь историю? Или это просто картинки пошли, а потом уже сценарий? По-разному скажу так, что я учусь на своих ошибках постоянно В плане того, что сейчас я прописываю обычно сценарий, хоть какую-то, ну вот основу То есть хоть какие-то диалоги и прочее, потом я даю ему некоторое время настояться, чтобы потом свежим взглядом на него посмотреть Дальше идут раскадровки, иногда там тоже что-то может по пути меняться У меня изначальный сценарий нередко меняется несколько раз по ходу дела, пока я что-то делаю ну, нет. пока я уже именно реализую саму работу. И финальные подправки, они идут уже на самом, Когда уже баблы с текстом вставляют. То есть нет такого четкого как видения, как написали у вот вас сценарий, надо расписать по полочкам каждый кадр. Вот она готова, я перехожу к следующему этапу. и следующему. То, то есть ну, просто... Нет, у меня такого нет. Я скорее просто знаю, какие действия должны быть. И как, примерно когда. А там уже потом... Мясо потихоньку наращиваем на эту тему и уже пытаемся это нормально выстроить С комиксом Rampage вообще была отдельная история, потому что я тогда до его создания не занималась никакими полноценными комиксами До этого были только стрипы и тут без фонов, без ничего такого, а я хотела что-нибудь такое покрупнее но у меня была задумка какой-то там тоже мега крутой истории у себя, но я так, но я ж не хочу с ней залажаться, надо на чем-то потренироваться, надо что-нибудь сделать другое, и так у меня появилась идея Рампейжа, и первые две главы, они писались просто по факту сразу на чистовик, без продумывания сценария заранее, просто там была какая-то нить, ну так, основная задумка, но она сразу было на чистовик. Оно получилось в целом неплохо, но, понятное дело, что косяки вылазили. И по мере по ходу дела я как раз на своих ошибках училась. Так, в первых двух главах мы сценарий не писали, косяки вылезли. М -м, давайте научимся на ошибках. В третьей главе давайте мы сделаем теперь раскадровки. Правда, сценарий мы все еще не прописываем заранее, но ну, что-то похоже. А вот в четвертой главе уже все сделали на а. Ну, то есть ты не борешься с собой как с перфекционистом, когда М -м, нехорошо, надо исправить и постоянно менять что-то? Или есть такое? У меня есть некоторая доля перфекционизма, но мы это больше называем задротство, не перфекционизм. То есть я его нормально контролирую в этом плане. А, то есть я понимаю, что в том же комиксе Remplage я бы сделала завязку уже другой, потому что завязка мне там не нравится. И как бы по 50% того, кто прочитал, она тоже не нравится. Я понимаю, почему. Я бы в целом бы это переделала, но я понимаю, что, блин, мне... Мне эту историю вот писать дальше вот, вот настолько, а здесь всего начала, зачем мне на нем зацикливаться? И если что, оставлю это как просто историю своих ошибок и как завязка хоть для какой-то истории. Ну и плюс все надо часто бывает завязка не очень. Я так, ну это нормально, нормально, нормально, сойдет. Главное, будем делать что вперед. Там, в теории можно вообще эту книжку читать с пятой главы, потому что, слушай, блять, я сделала маленькие завязки, но так. Так что выкру, выкручивайся как-то. Плюс будет челлендж, как бы некоторые дыры там закрыть сценарные в будущем. Если захочу, когда-нибудь, когда я доделаю эту историю, я переделаю завязку, чтобы все было хорошо. А так, пока я это не трогаю, просто потому, что зачем мне останавливаться на ну, Лучше вперед, это а это как создатели комиксов «Черепашки-ниндзя» не сделают одну версию, а потом через время сделали другую версию. А сколько времени у тебя выходит на страницу, ты рисуешь там в цвете или в контуре? Есть ли какие-то предпочтения «а, слишком долго рисовала», «бросила» или что такое? Обычно я не бросаю, или я бросаю на некоторое время, потом возвращаюсь, если там просто какую-то страницу надо сделать быстрее и так далее. С рэмпэйджем сложно посчитать, потому что я делала это в паре с да, да. еще одной художницей, и она как мой колорист выступала. Угу. Да, но обычно, например, когда я рисовал на бумаге, максимум у меня был, когда я сделала Пять страниц Лайна за один день, получается. Сейчас я очень долго делаю страницы по почти Героям Меча и Магии. Там у меня на одну страницу может уходить, ну, наверное, дня три у меня уходит на одну страницу, два-три. Mm -hmm. Потому это в что цвете. лайн там достаточно такой детальный. И на одну у меня, по-моему, дней шесть вообще ушло, потому что я там что-то как-то, ну, надо позадротить. Вот, так, вот такое, короче. Ну, это же не в цвете, получается, да, или цвет. Цвет, с цветом, с контуром? А, не с цвету, это с Светом. Mm -hmm. То есть и контур, и цвет там... Мне иногда с помогали, но в целом где-то, вот, я три, наверное, в общем, но занимает на одну страницу. С драком тоже люди, вообще, там, сильный разброс, в зависимости от того, как я захочу делать. Потому что, понятное дело, что ну, если я захочу сделать комикс полноценно на формате А2, это будет дольше, чем если я буду делать на А4. Ну, а как ты настраиваешься, допустим, на свое творчество, на работу, когда, ну, не идет? — Или не рисуешь просто? — рису. У меня это достаточно редко бывает, у меня этот процесс достаточно автоматизирован, я рисую каждый день часов по шесть, минимум, потому что мне это нравится. И если у меня не идет то обычно это значит, что нужно сменить деятельность, там пойти mm. погулять, поспать подольше, ну, в общем, больше нужно отдохнуть, mm. скорее так, или, там опять же, посмотреть одним заходом какой-нибудь сериал, аниме и так далее. Я хотел спросить у тебя, ты заговорила о отдыхе, о здоровом образе жизни. Как получается вот такую творческую жизнь сочетать с, с... с... с... с... зарядом здоровья, чуть... да? И как? Это очень сложно. <с> я, как бы, я затворник, я особо из дома не выхожу, ну и даже в даже ситуации с этим, я особо из дома не выходила, только на фестивале меня иногда вытягивали, или так, типа, Катя, тебе надо погулять. Тебе, иди подыши воздухом. Так что... Мне просто иногда напоминают, что мне надо поесть. Я сплю, я просто много. Иногда бывает, что я могу сидеть и рисовать хоть сутки, ну, то есть реально 24 часа, просто потому что либо поперла, либо даже, даже сроки могут не гореть, просто не поперла. И если сроки горят, то тем более то потом я сутки рисую, сутки сплю. Иногда такое может получиться. Так что я не скажу, что у меня здоровый образ жизни, я просто периодически не забываю поесть. скажем так. А там какую-нибудь зарядочку, чтобы не перекосило, так сидеть. А. Не, ну так-то делаю иногда. Ну, такую совсем простенькую, ленивую, что если спина там начинает э, подавать мне какие-то сигналы, давай, э, ты, ты охренела, давай, надо что-нибудь поделать, погулять. Или просто, или просто пешочком там, до ассистента минут 40 пройти. Ну, именно аудиторию, которая у вас сейчас есть, ее, она уже не маленькая. Как долго вы набирали и много ли усилий на это потребовалось на самом деле? Или, или это как-то было долго по времени, поэтому особо не ощущалось? Ну Набор аудитории это у нас более пассивная такая штука именно, как набирать, набирать, что о, надо больше подписчиков в группу. Это у нас идет более пассивно. Обычно бывает, что нам могут предложить, там, куда-то постить на, с первоисточником на нас. Мы такие, ну, мы не против, да, на, на, у нас люди больше придут, да, круто. Mm -hmm. круто, Когда я именно свою группу заводила, так как она была раньше, чем «Гараж», то там я сначала просто рисовала персонажей, потом начала рисовать комиксы, и как только стала рисовать какие-то маленькие комиксы, у меня там, получается, и народ стал больше приходить, так как у меня... Где-то в течение полугода было человек 250 всего в группе. А потом, как стало делать комиксы, меня стали чаще куда-то там забирать, через предложенные новости куда-то хапать, то уже и распространение стало больше, меня стали чаще узнавать в плане по стилю самому. Ну вот, то есть вот, вот такое распространение получилось. По факту у меня вообще создание многих комиксов зависит больше от случайности. Я, я как минимум два таких знаю у себя. Как вот проходит взаимоотношения с фанатами в сети и уже лично на фестивалях? Ну, Происходит все достаточно мирно, хорошо. В сети мы периодически тормозим с ответами, но как в любом случае отвечаем. В сети нам чаще пишут именно в плане что-то заказать или поинтересоваться каким-то товаром, но иногда пишут, кто-то пообщаться хочет. Мы такие, ну, ну, ну ладно, хорошо. Ты спросил, как дела? Я тоже спрошу тебя, как дела? Там, привет, как дела? Нормально. вот Типичные диалоги иногда происходят. А есть прям такие закадычные фанаты, которые знают всех персонажей, знают на какой на какой где, так, где да. вы появитесь, на каких фестивалях? Есть, бывают такие чуваки, которых мы по факту уже, например, в определенном городе мы ждем, что придут именно вот эти чуваки. Иногда они даже пишут нам в личку, такой, о, вы будете на этом фестивале, меня ждите, вы такие, да, ура! Ну, без иронии, я имею в виду. Ну, понятно, ну, приятно, да. приятно, когда есть, есть свои люди. <смех> в которых мы уже запомнили. Там, иногда приходит, например, в Питере чувак, которого мы узнаем, он у нас очень часто берет заказы для персонажей, и он нам дает описание именно на листочке для персонажей. На, и у разных художников он нас часто заказывает. И мы такие, о, привет, мы тебя знаем. Кто-то очень хорошо ориентируется в определенных комиксах, кто-то все вообще знает и читает. И мы такие, ни себе. Ну, <смех> хорошо. <смех> Ладно, нам ничего не надо рассказывать, значит, уже опытный человек, уже все хорошо Некоторые относятся к критике своего творчества как к своему какому-то детищу, ребенку Как если кто-то скажет, а у вас кривоглазый ребенок, поставлю ему три с минусом А Как ты относишься к критике? Я к критике отношусь нормально, в плане того, что она может быть полезно Особенно, ну, например, это был у меня с комиксом RapBage, когда я его выкладывала в свободный доступ Иногда бывали, что приходили прям э, хорошие комментарии, в плане того, которые объясняли, что у меня хорошо идет, что идет плохо Понятное дело, что по мнению чувака, но если я могу понять его логику и понять, почему ему понравились те или иные вещи, то я могу это, понятное дело, и принять. Понятное дело, что я пытаюсь разделять такую, скажем так, критику и вкусовщину, то, что именно просто не понравилось, а что именно у меня плохо. То есть, например, если чуваку, мне нравится стиль аниме, и он сказал, мне не нравится, потому что аниме, это понятное дело, что это его вкус. Я такая, я такая окей, хорошо, допустим. Ну и как самое интересное, как ты реагируешь на такие вот острые комментарии? Вообще не отвечаешь или ладно. через крики такой, ну ладно, какой-то сдержанный ответ. Я, я, я чаще просто их игнорирую, но в плане они у меня остаются как комментарии, если они появляются, но я с ними ничего не делаю, я так смотрю, ну вот такая: о, ну вот какому чумаку не понравилось, но ну, окей, срачи не разводят, окей. У меня главное просто последить. Я-то не буду в это лезть особо, вот, если я не считаю, что прям это мне ну, обычно мне это не нужно. И иногда бывает, что могу так на злобетах написать, да ты ничего не понимаешь, потом смотрю на свой текст и думаю, да блин, ничего, ничего заняться больше нечем, кроме как сидеть отвечать, да ладно, просто мнение чувака, Мне потом сложнее разгребать, если кто-то из подписчиков решил ему сам ответить, и у них вот такое пошло. Иногда, конечно, бывает, что споры бывают очень такие даже интересные, там, когда один чувак сказал, что мне не понравилось, это потому-то, потому-то, потом второй пытается его как-то переубедить, и при этом такая... Типичная английская ссора, но при этом на заднем плане просто поливание друг друга дерьмом Я просто за этим наблюдаю, думаю, когда вы переступите грань, когда я вас могу забайнить Вы даже не материтесь, вы... М -м -м -м, интересно, что это будет? От чувства юмора откуда берется, вот смотрите там комедии, может с детства что-то такое Потому что чувство юмора как бы не у всех есть, прям каждая страница, каждый стрип ну, вот, Шутки про дорогой да, Скорее с детства набралось, как бы я считаю, что у меня планка юмора низкая, потому что мне можно издать какой-то странный звук, и я с него буду ухохатываться больше, чем с какой-то тонкой английской шутки. Я с тонкой английской шутки сделаю, и все, а там я улечу. Так что я люблю визуальный юмор, когда вообще без слов что-то показано, и ты уже с этого можешь улететь. Я люблю тупой юмор, немецы всякие. Вот, это, это по моей теме. Ну, наверное, это с детства пошло, потому что я с детства с этого всего угорала. Потом иногда, когда я делилась с друзьями тем, какие мультики я люблю, они говорят, блин, это же дичь полная, там юмор такой тупой язык. Ну да, но прикольно. Раз ты заговорила о звуках, мы сейчас перейдем к нашей рубрике, связанной как раз со звуками и проверим твое воображение. Эта рубрика называется «Звуковые галлюцинации». Мы предлагаем тебе послушать звук, он довольно необычный, нестандартный. и Тебе нужно сказать, что ты что возражается в твоем воображении, как по твоему, что происходило в этот момент, когда издали вот этот вот, вот, вот произошло слух. это звукоизлияние. Давай попробуем. М -м -м -м -м. Ча, я подумаю. Так. Как будто барабанщика чмокнул какой-то очень приставучий фанат. Хорошо, идем дальше. Сейчас Так, мне кажется, кого-то пытались разбудить в этот момент очень оригинальным способом. Возможно, это записывали, ну, как э, такие типичные пранки, вайны и прочее. Но что-то под конец пошло не так, и чувак что-то сбил. Спалился. <связываем> Спалился. Идем дальше. <связываем> <связываем> что так, бы могло произойти в этот момент? Кто-то кинул в окно железный лист и разбудил какого-то старичка соседа. Вот тут я могу представить, что это был дракон. Звуки похоже. Ты наконец поняла, в чем суть. Это были драконы. Да, да, да. Идем следующему. Очень назойливый кот пришел просить пожрать. Он уже устал просто орать, поэтому ночью в ночь он открыл дверь. Медленно. И барабанив свою посуду, такой, я хочу жрать. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? И здесь мы поставим точку в этот запятую, раз, я бы сказал. Запятую в нашем первом выпуске общение с Катей, да. И, и мы вернемся со вторым выпуском. Уже совсем скоро, так что следите за обновлениями, подписывайтесь, включайте уведомления, тогда вы точно ничего не пропустите, ну или загляните на наш Инстаграм, мы там все самое новое, самое свежее публикуем. И что же вас ждет во втором выпуске? Загадочно, спросил Игорь. Там, конечно же, будет рассказ Кати о том, как она собирала вокруг себя творческих людей, своих друзей, как, как они издают комиксы, ищут издательства, издатель. да, как они вместе работают И много-много интересного Так что не теряйтесь не да, Присоединяйтесь И до следующего раза у вас уже да. во втором да. видео Пока. Пока И счастливого конца света Куда без этого